Нажали мы на очку 3 стр... на... <смех> Извините, ребятки, на... Давно, ребятки, не было у нас годных стратегий на моем канале. И тут вдруг внезапно вышла, ребятки, одна совершенно новая стратегия под названием Fonex Point, друзья. Я не знаю, или Fonex Point. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, если я неправильно... Произношу. Ну и в связи с этим событием, ребятки, я решил сделать э, максимально подробный первый обзор, чтобы вы поняли, что это за игрушечка, и стоит ли в нее играть. Давайте, ребятушки, начнем. Из-за рекордной жары ученые зафиксировали радикальные изменения в вечной мерзлоте в, Антар в Антарктиде. А пандавирус так называемый гигантский вирус, самым большим размером генома, из когда-либо зарегистрированных, а крабы тоже демонируют повышенную агрессию как более крупным хищ хищникам. Демонстрируют. Поразительно погодная аномалия привела к исчезновению многих береговых личных. По всему миру нас изучают эти облака Чтобы выяснить их происхождение Мы обнаружили большое количество органического композиторного материала Пока что образец соответственно Одной из записей ДНК, с которой мы сравнивали Мы все это видели, как эти существа вскарабкивались на вышку посреди моря Президент объявил чрезвычайное положение в, в стране Очевидно, что мы имеем дело с биологическим оружием, друзья С этого момента мы в состоянии войны Она пове Он повелевает их разумом Они зашли прямо в воду Тысячи людей, тысячи Тысячи людей, ребятки, зашли в воду по непонятным причинам. Туман рассеялся, но город мертв. Дороги разбиты. Вам лучше найти убежище. Не пытайтесь выжить самостоятельно, сообщают нам. Да, ну что ж, мы поняли, что планета подверглась какому-то вирусу. И он распространяется и продолжает паразитировать. А если честно... Если честно, пока что я, ребятки, не могу сказать, на что эта игра похожа, но давайте мы сейчас вместе с ней поиграем и посмотрим. Так, ну что ж, по параметрам, я думаю, сильно зацикливаться не стану. Да, ребятки, прошу заметить такой момент, что игрушечка у нас на русском языке, все уже локализировано на наш с вами а, язык. Ну и коротко, ребятки, расскажу, чем нам предстоит здесь заниматься. А нам предстоит заниматься исследованиями и планированием зданий на базе, попутно расширя расширяя ее и отстраивая новые объекты. Заодно нам предстоит общаться с другими спасителями человечества. Это фракции Новый Ерихон, последователи а Ану и Синедрион. Тоже хотят отбить зем землю у мутантов Каждый из них использует для этого свои методы Преследует свои цели Ну и ребятки, давайте начнем Посмотрим, что же нас ждет в этой игрушечке Новая игра Выберу режим сложности Пусть будет ветеран, это я так понимаю Средний уровень сложности Как раз таки нам он идеально подойдет Ну а вы ребятки на каком бы уровне сыграли Напишите пожалуйста ваше мнение в комментах Я обязательно прочитаю Погнали! Как обычно подсказки У нас в начале приветствуются, присутствуют Когда вы получаете 75 очков И при переходите на уровень союзник В отношении к фракции Вам для исследования открывается Все дерево исследования в этой фракции да, ребятки, не забываем читать подсказочки, они нам помогут, думаю, в процессе. Ну у нас, ребятки, в эфире игрушечка под названием Phoenix Point. Это тактическая пошаговая стратегия. Давайте же посмотрим на геймплей и... Чем же она нас может удивить? И кстати, ребят, хочу заметить, что эта игрушечка совершенно новая, вышла она буквально вчера, то есть 3 декабря 2019 года. Пока же доступна только на PC. Меня зовут Рэндольф Саймс, я последний лидер, лидер проекта Феникс. Если вы это I слышите, скорее всего я мертв. Однако есть и хорошая новость, за вами вылетел Скоробей. Он поможет вам добраться в Феникс Пойнт. Феникс Point, друзья, быстро и безопасно. А Силы Феникса, я так понимаю, вступительное начало такое, обучающего характера, камера и перемещение. Ознакомьтесь с, управ... с управлениями камерой, так, так, так, движение камеры, нажмите и перетащите. Да, в принципе, это, ребятки, понятно, я думаю, с этим все из вас разберутся, да. Кстати, если здесь есть вариация для геймпадов то значит игрушечка, ребятки, не только для PC, но, возможно, в ближайшем будущем будет и для пользователей консолей выпущена. Так что имейте это в виду. Ну да ладненько, а пока мы, ребятки, привыкаем к управлению, то есть на клавиатуре все предельно понятно, все просто. Это у нас повороты камеры, да, на клавишу на Q и на E. Это у нас, значит, приблизить, отдалить на T и на J. Наджи. И дальше у нас что еще? Колесико. Это тоже, кстати, подняться, опуститься. И так далее. Ничего сложного. Так, что мне говорят о цели? Переместитесь. Так, перемещаемся. Каким бойцом переместиться? Вот этим перемещаемся вот в эту точку. Да, нажимаем сюда и перемещаемся. Пошел, пошел, пошел. Первый пошел. Так, что это у нас там? Ох ты! Контакт! Это первый контакт с внеземной цивилизацией. Кто это у нас тут такой? Не могу, не могу к нему подлететь, посмотреть. Но это, походу, какой-то недруг, да? Это у нас супостат, которого нам нужно срочно завалить. Ну ладно, ребятки, сохраняем спокойствие. Нам нужно сохранять спокойствие, иначе мы... Проиграем в этой битве Так, значки врагов над вашей панелью действий Показывают всех обнаруженных вами врагов Ага, вот этот вот красненький значок Да, и кстати, мы когда наводим на этот значок У нас автоматически перемещает Не надо, ребятки, кликать, ничего У нас автоматически перемещается к цели То есть к нашему врагу Красный значок показывает противника в прямой видимости выбранного солдата Так, окей, дальше выбрать солдат. Выберите своего солдата, щелкните по солдату и переместите маркер выделения на, на солдата с помощью геймпада. Нажмите атакнул. мы с помощью мышки играем, не с помощью геймпада. Каждый солдат получает 4 очка действия. Каждый ход, который можно потратить на перемещение и стрельбу. Каждое очко действия позволяет солдату переместиться на определенное количество клеток. В зависимости от его скорости. Области, отмеченные синим контуром, показывают клетки, с которых солдат может стрелять. Ребятки, в области отмечены синим контуром Показывают клетки, с которых можно стрелять. То есть мы можем ходить и дальше, я как понимаю, вот видите, оранжевая область. А, даже вот так вот, настолько дальше. Но отсюда мы сможем вести огонь. Так, давайте сюда перемещаемся тогда. Синяя линия, траектория выстрела появится на позиции маркера выделения, если оттуда можно попасть в То есть смотрите, вот эта вот линия, которая идет, да, вот эта вот указывает туда, вот видите, пошла к врагу. Это значит, что у нас оперативник находится в зоне обстрела, и мы сможем по нему попасть. Переместитесь на выделенную клетку перемещения. Гоу-гоу-гоу, давай-давай, чувак. Погнали-погнали. Что ж ты встал-то? А, не дошел Нужно. Да? А, у нас там еще одна проблема. У нас, ребятки, еще панель здоровья показывает текущие очки здоровья. Пункты брони справа показывают количество... А пункты брони справа показывают количество урона, под предотвращенного за каждый выстрел. А пункты брони это вот эти 20, я так понимаю, да? 20 пунктов брони, а 140 здоровья. Ага, понял. Так, при наведении на противника количество урона от атаки отображается на панели здоровья. Чем больше прогноз урона, тем выше его вероятность. Выберите стрелять из оружия, щелкните по значку стрелять. Ага. Так, нажали мы на значку стр... на Извините, ребятки, на кнопочку F. Можно да нажать. И мы попытаемся сейчас выстрелить выстрел произвести из оружия и попадем ему, наверное, прямо в голову, да? А ну, что, припух, да, совсем? А ну, давай отсюда вали. Короче, завалили мы одного. Есть такое дело... Да, лучше бы я, наверное, не болтал в этот момент. Ну да ладненько, друзья, что вы думаете по этому поводу? Стоит ли мне болтать в такие ответственные моменты? Обязательно, ребятки, выслушаю и все, прочитаю. Ведь братишка Скретч любит читать свои комментарии и непременно же отвечать всем своим подписчикам, телезрителям и так далее. Так, ну что ж, давайте-ка почитаем дальше. Когда у солдата заканчиваются очки действия, он переходит в режим ожидания и выбирается следующий солдат. Если у вас не осталось солдат с очками действия, то ход завершается. Вы можете отдать солдату приказ перейти в режим ожидания, нажати... нажав на пробел выбрать выбрать, соответствующий значок на панели действий или с помощью кнопки B на геймпаде. Черт возьми, у меня-то бета-буковки -то нету, то есть это на пробел. Так, а, значит, очки действия 0, мы, значит, переходим в режим ожидания и переходим а, к концу хода, друзья. Вы можете завершить свой ход в любое время, нажав кнопку завершить ход на экране, клавиша бэкспейс или кнопку на геймпаде. Так, давайте попробуем. Е -е -е. Так, заканчиваем ход и ходит, я так понимаю, противник. Так, что он там делает? Ох ты ж, мое, и что тут окружение даже разрушается? Вы видели? Вы видели? Даже у нас стенка посыпалась чуть-чуть даже, да? Когда враг атакует вражёвого персонажа, наносится урон той части тела, которая была поражена. А также уменьшается общее количество очков здоровья. Раненые части тела отмечены желтым цветом на индикаторе повреждений слева от панели здоровья, друзья. Вот это надо учитывать. То есть вот этот вот человечек сбоку, он нам подсказывает, что нас сейчас ранили в грудь. И в голову. Так, поврежденная часть тела обычно приводит к кровотечению, потере силы и даже силы воли. Любые особые способности, которые, которыми будет наделена часть тела, будут утеряны. Так, ну что ж, идем дальше. Любой объект на поле боя может обеспечить укрытие, блокируя путь снаряда. Однако... А солдаты будут использовать укрытие двумя разными способами. Когда они рядом с низким препятствием или с низкой стеной, солдаты присядут, чтобы их было сложнее заметить. Когда они рядом с высоким препятствием или стеной, солдаты останутся стоять, однако смогут выглядывать из-за укрытия, чтобы вести огонь. Теперь переместитесь на выделенную клетку. Так, значит, отходим, иначе по нам ведется огонь. Так, зашли мы сюда. И что мы делаем дальше? А Прицельная стрельба позволит вам а, нацелиться на определенную часть тела. То есть мы можем сейчас стрелять только из-за укрытия, я так понимаю, да? Вот эта клеточка... Она нам подсказывает, что мы можем стрелять отсюда, но из-за укрытия. Прицельная стрельба позволяет нам нацелиться на определенную часть тела и увидеть последствия порож... повреждения данной части тела. Кажется, стрельба имеет свои собственные очки здоровья, броню и так далее. Так, внешний синий круг показывает э, вам, куда попадут э, ваши снаряды или пули. Чем точнее оружие, тем меньше круг. Так, внешний круг. А, ну, а, ну ладненько, да. Надо бы просто попрактиковаться. Так, ну что ж, нажимаем, значит, на Выстрел из оружия, и нам предлагают прицельную стрельбу сделать. Давайте попробуем. Так, выбираем часть тела. А, вот этот внутренний круг, я так понимаю, это максимальное попадание. А внешний это, может быть, разброс, да? Мы можем, значит... А, так, нога, рука. Вот в ногу мы точно попадем ему. А, рука, установка. Может быть, ему сломаем руку-установку, чтобы он не стрелял вообще. Давайте так и сделаем. А, по руке а, установки ему шарахнем, как следует. Ну что... Пришло время тебе остаться без руки. Остался он без руки или нет? Похоже, да, упал. Как-то странно. Я ему вроде только руку отстрелил, а он упал. Так, ну что ж, перебегаем в следующую зону. В следующую точку. Так, быстренько перемещаемся. Переместитесь. Мне предлагают... Да-да-да. Так, перемещаемся. И что у нас дальше? Угу. нам предлагают другим бойцом тоже переместиться. Мы уже двоих завалили здесь. Да, ребятки, можно, кстати, камеру при перемещать. Смотреть на наших ребят, как они действуют, сообщат так. Так, перемещаемся. Этим чувачком мы перемещаемся вот сюда. Let's go. Давай, поехали, поехали. Погнали, погнали. Нужно всегда двигаться. Так, и что дальше? У ваших активных солдат нет очков действия. Вы хотите завершить свой ход? Ну да, давайте завершим. Ох ты! Это откуда такие парни? Вот это ничего себе сюрприз-то. Вот ни хрена себе. Второй выбежал. Вы, о, вы что, ребятки? У вас трое на двоих? Это, ребятки, нечестно уже. Трое на двоих. Вы, ребятки, видите, что происходит? Нам надо как-то сконцентрироваться сейчас здесь и нужно как-то отбить эту атаку. Так, ну что ж, выбегаем вот этой вот... Кто это у нас, кстати? У нас у каждого персонажа есть, есть, ребятки, имена. Это у нас Лиз Эклер, а это у нас БФК Джек. Так, ну что ж, Джеком, значит, мы попробуем сейчас выстрелить. У него есть очки действия. А, вроде как, два очка действия У нее тоже два очка действия Так, что нам нужно сделать? Мы можем, в принципе, попасть а, вот в это Или нет, или ни в кого мы не можем попасть Странно Мы можем выбежать и попасть Вот сюда вот можем выбежать И кому ничего не отстрелить, да, я так понимаю Давай, попробуем переместимся Так, перемещаемся И теперь точно мы сможем попасть вот по этому По этому упырю Он к нам очень близко стоит А потому мы с легкостью с ним, а, думаю, расправимся Так, ну что, пришло твое время, какой-то он странный, да, посмотрите на этих мутантов. Так, куда бы ему выстрелить-то? Туловище. Нога, 60, это типа, так понимаю, здоровье. Урон у нас 15, 35, х1 выстрел. Пока ничего не понимаю из этого. Так, а рука, это у нас что такое? Нога, голова где? Это панцирь, это у нас что, тоже рука. Ну давайте бахнем ему тогда, не знаю, а в туловище. А сможем ли мы снести ему туловище? Это я не знаю, друзья. Давайте его оставим без счета что ли, я не знаю, получится у нас, нет? Вроде как пострелять получилось, но без щита мы его не оставили, черт возьми. Так, придется, наверное, отступить. Да, у нас очков действия осталось на то, чтобы отступить куда-нибудь за укрытие, вот сюда вот. Давайте переместимся за укрытие и попробуем, наверное, что здесь, в чем он можно нам сделать. Гранатку бы какой нибудь дали, что ли, я бы сейчас выкинул, ну ладно. Так... Видим одного отсюда, но стрелять, я так понимаю, мы отсюда не можем уже Выбираем второго, ребятки, персонажа и пытаемся выбежать Давайте выбежим вот сюда, или даже вот сюда, или вот даже за это укрытие Тут же укрытие у нас какое-то вроде Перемещаемся, ребятки this? Нам нужно хотя бы как минимум одного завалить Так, и теперь мы можем произвести атаку Так, этого типа мы уже потрепали изрядно И давайте попробуем еще разочек, наверное, куда мы в него стреляли в прошлый раз Так, в ногу и в руку, попали. стреляли в руку, а попали еще и в ногу Давайте попробуем все-таки отобьем ему конечности Да, и отобьем у него желание а, делать какие-либо действия против нас Так, ну все, я думаю, что можно отступать Давайте попробуем отступить а, Как это будет выглядеть? Нам надо подальше, чтобы нас случайно не зацепили Так, а куда можно отступить? Вот сюда давайте в уголочек, попробуем переместимся Хотя я зря, наверное, так сделал. Так, ну все, конец хода. И смотрим, что будут делать мутанты. Так, этот один подходит сюда в нападение. И он удар, удар делает нам по, прямо по лицу. Ох, ничего себе он снимает. Смотрите, сколько ход завершен. И второй подходит к нашему пареньку. А нет, это девочка. И он почти... Он добивает, нет? Или что? Вроде бы как не добивает пока что. Мне, мне пока везет. Но, скорее всего, это из-за того, что обучение, друзья. Обучение идет, напоминаю. Так, и что мы будем делать? Наверное, пора уже стрелять. Он близко подошел. И нужно сейчас сделать прицельный выстрел из оружия. Так, куда же мы попадаем? Давайте руку отобьем. Так, отлично. Выстрелами в упор мы заставили его... Замолчать. Интересно, попадем и по второму? Нет, он его даже в поле видимости, друзья, нет. Второго, второго монстра. Так, куда же нам надо выбежать-то тогда? Нам нужно сейчас отступать или как-то перегруппироваться. Так, давайте перегруппируемся. Очков действия у нас не осталось и стрелять мы уже не можем. А, второй боец. Э, давай, все дело за тобой. Попробуем выстрелить прицельно. Так. И я так понимаю, мы ему просто сейчас стреляли в щит. А, щит, естественно, очень много урона может выдерживать. И у нас сейчас могут быть вообще офигенные просто неприятности. Щит и панцирь. Эти вещи не пробить, поэтому надо быть, ребятки, внимательнее. Да, я что-то как-то просто впустую пострелял. И ничего не настрелял. Очков действия у нашего паренька не осталось. И он сейчас, походу, нам наваляет. Мне нехило тогда. Так. Ну, как мы видим, урон не проходит, ребятки. Это все потому, что я играю в обучающую компанию. Если была не обучающая... Меня бы давно уже прикончили, я так понимаю. Поэтому, когда уже начнется нормальная игра, надо будет быть внимательней гораздо. Так, машины. а Бронетранспортеры со станком оружием. Солдаты могут сесть в машину, переместившись на клетку рядом с ней. А затем, нажав, сесть в машину на панели действий. Посадить обоих солдат в машину. Так, ну что ж, принято, понято. Погнали в машину тогда. Так, где у нас, у кого очки действия есть? Так, так, так, перемещаемся. Погнали, нам надо катапультироваться, сказали, выдвигаемся отсюда. Вот такая, ребятки, игрушечка у нас, пожалуйста, комментируйте, что вы думаете по этому поводу, на что, похоже, она, я, если честно, пока не могу понять. Ну, есть такая игрушечка, как XCOM, и, может быть, она чем-то ее напоминает, да даже сами разработчики пишут, что игрушечка немного напоминает XCOM. И так, так же, как и там, нам здесь предстоит сражаться с инопланетной угрозой А еще, ребятки, мне данная игрушечка напоминает э, такую игру, как Уфо Если кто играл, тоже достаточно старая Где нам также давали отряд бойцов, которым мы перемещались и боролись с инопланетной заразой Так, конец хода И давайте погружаемся уже полностью в наш бронетранспортер Я так понимаю, здесь у нас сейчас больше никого нет Никаких мутантов, всех мы перебили. И мы, ребятки, выдвигаемся и выезжаем отсюда, я так понимаю, да? Да, задание выполнено. Убить всех врагов мы это сделали благополучно. Так, получили немножко ранений и немножко опыта, я смотрю, сорвали. Общие очки умений. Я так понимаю, нам нужно распределять их или что, эти очки умения. Но, если честно, я пока не знаю как. Ну, наверное, думаю, в процессе нам это будет, будет все предложено. Ну, что ж, ребятки, продолжаем играть. Фонекс Point у нас, или Феникс Point, как здесь нам сказали, Играем в Phoenix Point, это пошаговая тактическая стратегия, в которой нам предстоит отразить угрозу инопланетного характера. Какой-то опять зловещий вирус захватил нашу планету, и мы сейчас боремся с последствиями. Если вы слышите это сообщение, значит сработало, и вам придется устранить вражеские силы. Этот сигнал могли получить другие, помогите им, если можете. Теперь все зависит от вас. Удачи, оперативники, конец связи. Так, у нас новое задание, я так понимаю. У нас новая вылазка. Так, ну что ж, бойцы. А, в инвентаре показано все, что есть у солдата, а также предметы на земле или в соседних ящиках. Груз. Если вес всех переносимых предметов и брони больше, чем э, силы солдат, то перемещение солдата ограничивается. Доступ к инвентарю. Можно, и ребятки, на клавиатуре играет, нажать просто на клавишу И. Открыли и смотрим. В рюкзаке что у нас имеется? Это у нас, э, я так понимаю, пушечка, которую мы вооружены на данный момент. Экран тактического инвентаря разделен на три раздела. Готовы. Содержит предметы, которые в настоящее время снаряжены. Ага, вот, это вот, вот эта вот группа, это готовы. А это чисто в рюкзаке, то, что мы переносим. Так, снаряжены, готовы к немедленному использованию. Рюкзак содержит все предметы, которые есть у солдата. Земля. Предметы на клетке солдата или на соседних клетках. Ага, понятно. При открытии экрана инвентаря очки действия не расходуются. За перемещение любого предмета, ребятки, из одного раздела в другой взимается... Одно очко действия, за исключение перемещения вещей на землю. Очки действия в этом случае не взимаются. Так, ну что ж, назад. Ящики для снаряжения. Ящики для снаряжения содержат оружие, патроны и другое снаряжение. Когда ваш солдат впервые встанет рядом с ящиком для снаряжения, автоматически откроется инвентарь, а солдат получит бонус к очкам воли. Перемещение любого количества предметов из ящика рюкзака или в раздел "готовы" стоит... Ну, то есть стоит одно очко действия. Встаньте рядом... А с ящиком мне предлагают. Так, ну что ж, кто у нас рядом с ящиком встанет? А у нас выбор-то небольшой. Погнали, погнали. Так, подходим к ящичку. Вот так у нас открывается. И что мы видим, друзья? Снарядите аптечку нам предлагают. Так, так, так. Вот это у нас, значит, аптечка. Берем, перетаскиваем просто ее и снарядите гранату. Возьмите гранатку. Отлично. Взял гранатку, взял аптечку. Выдвигаемся, я так понимаю, вторым персонажем. Так, и что, мы еще можем походить же, Правильно. Так, ну что ж, выдвигаемся вторым персонажем а вот в эту точку. Ну, пока у нас, ребят обучение, двигаемся просто по точкам. Я так понимаю, в нормальных миссиях будем действовать уже конкретно. Ох-охо, что это за ситуация такая? Куда мы попали? Тут, смотрите, два типа, заряженные и готовы. А, союзники, иногда на поле боя вам могут встретиться союзники. А где? А, вот у нас, ребятки, союзник попался. А вы можете спасти по подсвеченных синим кругом союзников. И тогда они перейдут под ваше управление. Завершите свой ход, мне предлагают. Да, давайте завершим так. И что у нас происходит тут? По нам стреляют. Прямо по мне, прямо в глазик. Офигеть. 81 урон, минус 5 броня. Вы видите, ребят, что происходит? Кстати, огружение... такое ощущение, как будто окружение вообще все разрушаемое вокруг. Они стреляют, куда-то мимо мажет и все, ребятки у нас разрушается. Это на самом деле прикольно. Состояние. Это бонусы или штрафы, которые влияют на вашего солдата в течение определенного времени. Положительные эффекты обычно достигаются с помощью способностей, а отрицательные эффекты от оружия и способности врага. Кровотечение является одним из наиболее распространенных состояний. Солдаты, страдающие от кровотечения, получают в начале своего хода определенное количество урона, равное их уровню кровотечения. Кровотечение можно остановить с помощью аптечки. После завершения задания э, истекающей крови Поврежденные конечности излечиваются Однако очки здоровья должны быть восстановлены в медицинском центре на базе Управление панелью готовых предметов Выбрать предмет, щелкните и попробуем Да, что это у нас такое? Это у нас граната, я так понимаю, да? Гранату мы взяли и что мы сюда, типа ее кидаем или что? Так, перемещаемся Переместились, дальше что? А, граната наносит урон по области а, оранжев... а, Оранжевая сфера показывает радиус поражения Так, Давайте уже попробуем, нам предлагают метнуть гранатку а, Я так понимаю, сейчас мы этих типов-то и ушатаем прямо здесь А то что-то смотрю, вообще народ-то распоясался Ну чё, гады, а тут вот я нарисовался, не ждали? Ни хрена себе бомбануло Да, ребятки, а окружение у нас разрушаемся, разрушаемое Одни только рожки до да ножки от них остались, от этих монстров Так, ну что, конец кода у нас чего ты, чего ты кричишь? Нет, не кричишь? сейчас я тебя излечу Аптечки и лечение Аптечки восстанавливают очки здоровья и останавливают кровотечение Это, в принципе, мне, ребятки, так понятно Давайте применим а, а, вот сюда надо нажать Так, нажимаем сюда и аптечка. Да, то есть, если мы рядом стоим с поврежденным персонажем У нас сам наш персонаж по своей инициативе применяет на нужного выбранного Даже не выбранного, на нами человека, кто болен Спасение союзников. Чтобы спасти союзников, достаточно просто разместиться, разместить вашего солдата рядом, солдата рядом с ним. Вы можете отдавать приказы спасенным персонажам точно так же, как и остальным бойцам вашего отряда. Выберите исцеленного солдата и разместите его рядом с союзником. Что у нас здесь за самодеятельность такая? Так, давайте посмотрим, что, кто это такой вообще. Так, подошли мы. Классы солдат. Существуют различные классы солдат. Каждый со своим набором способностей и умение обращаться со снаряжением. И хотя любой солдат может использовать любую броню или оружие, это поможет при привести к снижению точности или неуклюжести. Солдаты класса наводчик хорошо владеют тяжелым оружием и обычно оснащены броней, способной выдержать большое количество повреждений. Они оснащены характер, характерным костюмом с реактивным ранцем Который позволяет им пролетать над препятствиями с легкостью добираться до высоких мест К Круто, ребятки, круто так, так, мне предлагают кликнуть по нему, да, давайте кликнем Так, очки воли и продвинутые способности Сила воли а, определяет желание солдата сражаться и возможность использовать продвинутые способности его класса Солдат начинает битву с очками воли, ОВ, равными его силе воли я вот не пойму только, что у нас за очки воли и где они считаются. А, вот они, ребятки. Очки воли у нас здесь находятся, вот в этой части экрана, то есть в левом нижнем углу. То есть если мы каждого будем выбирать персонажа, очки воли будут у каждого свои. Солдат начинает биту с очками воли, равными его силе воли. Они отображаются в левом нижнем углу экрана. Очки воли можно получить, убивая врагов, открывая ящики или достигая цели. Они могут а, быть потеряны, когда умирают союзники. Если очки воли опускаются а, до нуля, то солдат начинает паниковать и теряет ход. Очки воли могут быть частично восстановлены с помощью способностей восстановления Используйте способность реактивный прыжок Перепрыгните через кейрло самолета, чтобы приземлиться рядом с врагом Так, так, так, ну что ж, новый тактический приемчик у нас, давайте попробуем Реактивный прыжок, ну что же у нас получится, я, ребятки, еще не уверен Мой первый запуск человека в полет, погнали Получилось, друзья, получилось, мы это смогли У нас все, ребятки, получилось, человек запущен, красота так, ну что ж, а, приземлились мы, короче, полную задницу, я смотрю, у нас здесь, а, здесь, смотрю, враг в видимой области, Ох ты, откуда-то отсюда вылез какой-то враг, смотрите, ребятки, нас просто со всех сторон окружили, еще один вылез, ни хрена, откуда вы там, беретесь, там же вроде один был, откуда он лез, да что вообще происходит, что это происходит тут такое, вы что творите, а, успокойтесь, опять, ребятки, атака. Опять нас обложили со всех сторон. Так, некоторые способности, такие как ответный огонь, позволяют персонажам реагировать на ход врага. Ответный огонь позволяет персонажу отстреливаться, когда враги стреляют в него из любого его из союзников. Если атакующий находится в пределах 18 клеток от цели, только определенное оружие может вести ответный огонь, независимо от того, какими навыками может обладать солдат. Переместитесь под крыло и... Так, так, так, а затем выстрелите его врага, наблюдайте за ответным Огнем. Ну что ж, давайте попробуем. Так, перемещаемся под крыло самолета. Погнали. Давай, гоу го го У нашего братишки, смотрю, это проблема. Надо ему срочно помочь. И что же у нас тут такое? Выстрел из оружия. Так, по кому же мы пальнем-то? По кому пальнем, не знаю. Так. А, мы можем, ребятки, выбирать даже, по кому палить. Но вот это у нас ближе всего. Ну что ж, давайте попробуем в него и пальнем. Ну что, получай давай. Не хватило нам немножко. Чуть-чуть прям не хватило и... Мы получаем, смотрю, в ответку прям плюшечку. Так, так, так, это не очень-то хорошо, да. Давайте попробуем понаблюдаем. Способность наблюдения позволяет солдатам охранять территорию во время хода противника. Если враг зайдет в область наблюдения, то он будет автоматически атакован. Так, новую способность мне опять предлагают. Давайте выберем этого типа. И нам предлагают переместиться вот в эту точечку. Перемещаемся, друзья. Что за наблюдение, давайте глянем Ага, вот этот глазик, это у нас, ребятки, наблюдение, которое мы выставляем вот сюда, наверное, да, вот в эту сторону И Если вдруг кто-то сюда войдет, мы, мы, наверное, будем стрелять Давайте попробуем, проверим, как это будет работать Если честно, ребятки, не знаю, как это будет в идеале работать Так, получилось, нет, у нас разместить-то ее, нет? Так, на буковку, а, вот сюда вот надо, да так, все, я так понимаю, получилось у нас разместить зону. Так, информационная панель персонажа. А, на информационной панели персонажа вы в любой момент снаряжения можете посмотреть характеристики персонажа, снаряжения, части, тела, способности и состояния. Помимо информации о ваших солдатах, вы также сможете посмотреть информацию о врагах. Выберите своего солдата, затем выберите информацию. Так, давайте глянем, что у нас с нашим солдатом. Я, наверное, к нему поближе могу приблизиться, да... Какой-то он весь, смотрите, покоцанный, прям отсюда видно, он получил у нас повреждение. И весь прям в крови, я смотрю, бегает уже так. Ну что ж, давайте глянем, так, информация Ну что ж, открыв информацию, мы видим очки жизни, ребятки, очки воли, перемещение, оружие, броня Кстати, да, броня, вот я не знаю, ее можно снимать, одевать Вот это я еще, ребятки, до этого не дошел Статус наблюдения, способность подготовка десантника Возможность использовать автоматы и дробовики Враги, которые заходят в область наблюдения, провоцируют атаку Я так понимаю, это уникальные способности этого персонажа Так, закрываем, и что мы видим? Так, надо нам отдали, отдалиться, чтобы что-нибудь увидеть Так, что делаем дальше? Конец хода и, ребятки, смотрим за раскладом событий Так, эти типы подходят, а мы, а мы начинаем отстреливаться Да, это вот то, о чем нам говорили То есть, э, они подбегают, а наша вот эта женщина начинает их уже крыть своим свинцом уже на расстоянии Так ну что ж, смотрим дальше. Этот сюда зашел. Так, и что он сделает? Короче, они со всех сторон, смотрю, моих бойцов атакуют. Даже они вдруг в дружку стреляют, если вы сейчас могли заметить. То есть у них даже урон проходит по друг другу. Так, еще один подошел. И они очень сильно жестко атакуют моего бойца. Я думаю, что в нормальном, в нормальном бою меня бы уже броня не спасла. Меня бы уже завалили. Поэтому нужно, ребятки, всех этих гадов на расстоянии валить. Так, ну что ж, смотрим. А какие у нас тут проблемы? У нас сейчас очень жесткие проблемы. У этих гадов еще щиты стоят, смотрите. Так, ну что ж, попробуем ли мы пробить? Так, в этого можем выстрелить или можем в этого? У них, ребятки, у всех щиты. Так, давайте попробуем а, через руку. Так, отлично, завалили. И, ага, еще нам, видите, ребятки, по нам тоже ведется огонь. Такого же плана, как ведет огонь мой боец, когда кто-то подходит и он атакует. Так, а в тебя как бы нам... Ага, красный, это, ребятки, по-моему... Так, или красный, это урон мы нанесем, что-то я не пойму, 130, откуда идет урон? Вот сюда, если мы выстрелим, я так понимаю, 130, мы урон э, нанесем максимально, потому что здесь нет брони. Сюда, со щитом мы, вот в эту область, нанесем только часть урона, да? Так, а если вот в руку, попадем ли мы? Не попали, так, опять по нам, ребятки, ведется огонь, офигеть, кровотечение. У нас кровотечение уже, кровоизлияние. Так, давайте попробуем все-таки уничтожим. Каргет. Переводим на атаку на этого бойца, точнее на этого мутанта. И попробуем пробить ему в туловище, либо в панцирь, либо в руку. Так, либо в щит. А чем можно отбить-то? Рука, она как-то заграждена, да? Попадем ли мы? Давайте попробуем. Да, попали, отлично. <связанная> и еще один остался за углом. Как раз у него торчит здесь рука, установка. Надо бы ее отшибить ему. Да, получилось у нас развалить ему установку, руку. И теперь, я так моя финальный выход вот этого мужичка с большой пушечкой. Ну что, приехали? Это, ребятки, ваша станция. А, была команда вылезай, пора уже выходить. Вот так вот решаются проблемы, ребятки, в игре под названием Phonex Point. С помощью больших пушек, да, большие пушки, ребятки, рулят ставки, пожалуйста, лайкосы за такую годноту, которая сейчас здесь происходит. Ну и, конечно же, ваши комментарии тоже не помешают, братишка, скретч обожает лайки и комментарии. Ну а мы поехали дальше. Ну что ж, задание выполнено, значит, прогресс, почему-то по ноль опыта нам дали, я не знаю почему, ребятки, но нам и этого будет достаточно. И что ж, идем дальше. Когда вы получаете 50 очков и переходите на уровень попутчик в отношениях с фракцией, она поделится с вами своими исследованиями, говорят нам в подсказенках. В эфире, в эфире, ребятки, игрушечка Fonex Point, тактическая пошаговая стратегия, которая... Вышла совсем недавно, 3 декабря 2019 года. Ссылочкой на нее, ребятки, будет в описании. Проект Феникс был основан 24 октября 1945 года. Вторая война, которая положила конец всем войнам, закончилась, однако среди нас были те, кто принимал, что мы больше не можем смотреть на мир с точки зрения наций и империй. какое-то время проект Феникс успешно справлялся с политическими конфликтами своей эпохи. Это был наш золотой век, оперативники проекта «Феникс» тщательно искали следы по всему миру, у нас были базы в двух десятках стран, для нас были открыты все двери, но там, на противоположной стороне Луны, началось, началось наше падение. Провал миссии «Феникс 2» сделал нас уязвимыми для наших врагов в ООН, мы были лишены всех ресурсов и понесли сокрушительное поражение, и вся наша былая слава сошла на нет, оставшись лишь... Восставшие лишь воспоминания. Мы должны были э, стать первой линией обороны, когда пробудился Пандовариус какой-то. Мы должны были разобраться, что происходит. А когда над, над, над морем стали появляться... Когда пропавшие без вести начали возвращаться, и уже мутирующие настроения настроены агрессивно, мы были должны готовы дать отпор. Но мы не смогли. Экосистема начала меняться сначала незаметно, а затем все быстрее и быстрее. Вот это да. Возникли три фракции, три фракции. Новый Иерихон, пытающийся восстановить порядок и чистоту. Синедрин, синедрион, который мечтает построить мир без иерархии. И последователи Ану, новая синкоптическая религия, которая основана на стремлении к адаптации и биологическим изменениям. Из-за мировой войны и постоянных конфликтов, эти фракции не могут решить, что делать дальше. А теперь туман возвращается, и из моря поднимаются целые армии. Без проекта Феникс человечество падет. Настало время восстать из пепла Да, вот такое, ребятки, я так понимаю, эпичное вступление Но Это у нас была всего лишь обучающая кампания А дальше, ребятки, больше Ну что ж, у нас тут гиоскоп какой-то, да Гиоскоп показывает карту мира И все места и точки, которые могут представлять интерес В начале игры вы видите только вашу базу Phoenix Point Управление геоскопом повернуть глобус, удерживайте и перетащите или используйте клавишу на геймпайл короче, ребятки, здесь у нас все описывается управление я думаю, мы с этим и вы также разберетесь без проблем нажимаем ОК, идем дальше ох ты, куда нас закинуло это у нас что, я так понимаю да, это карта мира и это, похоже, у нас это у нас, похоже, Америка да, ребятки, это у нас Северная Америка материк, это ведь у нас Южная Америка верно? Я же ничего не путаю. Это Северная Америка. В ради... Вроде бы так они разделяются, как, как материки. И нас закинуло вот сюда, ребятки. Точка Феникс, ваших солдат 0. Я так понимаю, мне нужно где-то сейчас обосноваться. Выбираем базы и смотрим. Базы Феникса. Так, так, так. Ваша база, ваша крепость. Здесь находятся все объекты, а также жизненно важные ресурсы, такие как провиант, материалы и технологии. Ваша база в плачевном состоянии. Вам необходимо отремонтировать транспортный отсек, прежде чем вы сможете запустить свою мантикору. Это займет какое-то время. Так, приступите к ремонту вашего транспортного отсека. Щелкните и так далее. Так. А, ремонтная мастерская, ну что ж, давайте кликнем, да, ремонтная мастерская, и у нас, ребят, как видите, кое-какие ресурсы немножко подубыли. Так, ангарчик мы построили, и дальше что? Так, ангар, расход энергии, машины и воздушные судны на базе восстанавливают 20 очков здоровья в час. Позволяет провести ремонт двух наземных машин и двух воздушных судов. Ну, так я понимаю, модуль мы установили. И давайте попробуем выйти в геоскоп, я так понимаю, если подсвечивается, значит надо зайти туда. Много, ребятки, чего надо здесь смотреть, изучать. Тут у нас ресурсы, я так понимаю, это у нас еда. Здесь у нас находятся материалы, ресурсы для строительных работ. Это у нас солдаты, завербованные ввести из жилых помещений. Ну, да, можно будет разбираться, здесь достаточно... Можно разобраться достаточно просто и достаточно быстро Так, гиоскоп Так, что, что мы смотрим? Отремонтируйте транспортный отсек Пауза, у нас время сейчас стоит на паузе Но мы же его, можем его, ребятки, ускорить Ускоряя, ребятки, игру Мы видим, как у нас быстро побежало время Да, и мы видим Какие-то изменения происходят с нашей планеты да День сменяет ночь и так далее Так, Мантикора появилась Мантикора это ваш самолет для перевозки солдат и исследования мира Экипаж самолета показан на панели самолетов внизу экрана с помощью значков классов солдат Отправьте вашу Мантикору на разведанную область А, на неразведанную местность, щелкните по месту Так, и что мы, ребятки, видим? Появилось еще какие-то два ярлычка на этой карте Ага, вот, вот, ребятки, точка Феникс Появился какой-то самолет Мантикора. Мы можем, кстати, вот так на нее нажать и посмотреть. И, ребятки, неразведная местность. Еще одна локация, я так понимаю, в которой нам предстоит сейчас вести какую-то а, деятельность. Так, ну что ж, а, а, спускаемся с паузы. Отпускаем паузу. А, да, мы стоим на месте пока что. А мне нужно отправиться в неизведное место. Вот сюда. Перемещаемся, ребятки. Вот так у нас происходит перелет и разведка местности. А в начале игры все неразведные места отмечаются вопросительным знаком. Чтобы разведать местность, на борту вашего самолета должен быть хотя бы один солдат. Разведка требует времени, а еще вы можете попасть в засаду, так что будьте начеку. Так, ну что нас здесь ожидает, я не знаю. Давайте посмотрим. Так, вот нажав еще раз, мы делаем разведочку. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас здесь ждет под этим странным знаком вопросика. А тут, ребятки, у нас местность с ресурсами, местность с ресурсами, уничтожьте всех врагов, чтобы получить ящики с ресурсами, начать задание, погнали. Да, ребятки, очень сильно напоминает, если кто играл игрушечку, по-моему, 2003 года, она называется Юфо или Уфо, что-то вроде так она называлась. И там действительно можно было также перемещаться по карте на своем транспортном средстве. А также вербовать отряды, развивать их. И вот, если, если честно, она мне напоминает именно ту игрушечку под названием Уфо, Уфо, Юфо, или кто, кто как хочет, называйте. Вот, подскажите, ребятки, а вам какую игрушечку напоминает больше всего эта игра? И напишите в комментариях. Я обязательно прочитаю, мы с вами подискусируем немножечко на эту тему. Ну а у нас, ребятки, в эфире Fonex Point, тактическая пошаговая стратегия... Где мы сражаемся с инопланетной э, заразой, которая захват... захватит, скорее всего, всю планету. Я прям вангую, вот чувствую, что захватит. А мы, ребятки, не дадим этому случиться и продолжаем э, в нее играть. Загрузочка, кстати, здесь не, достаточно небыстрая. Что ж, летим. Летим, ребятки, вот на такой э, офигенной просто, на офигенном корабле. Ну что ж, э, силы Феникса, друзья. Силы Феникса. Мы, значит, прилетели, и нам нужно убить всех врагов. А, ну что ж, я думаю, будет непросто. А, так как у нас здесь сейчас битва за ресурсы. А битва за ресурсы всегда сопровождается какой-нибудь заварушечкой, друзья. Нам дают здесь в пользование аж нескольких бойцов. Это раз, два, три, четыре, пять. А, пять штучек да, нам дают на выбор. И мы должны будем с ними как-то взаимодействовать и очищать эту территорию. Ну что ж, очищать мы, ребятки, будем, скорее всего, уже в следующей серии. А, сейчас я, ребятки, сохранюсь. Это, наверное, не обязательно показывать. Скорее всего, вырежу. Да, то есть, сделаем новые сохранение. Мы, ребятки, обязательно продолжим играть, но только в следующей серии. А, первый ознакомительный, как бы как говорится, видосик я специально для вас отснял, чтобы вам чтобы у вас было максимальное представление того, стоит ли вообще в эту игрушечку играть. Лично мне эта игрушечка понравилась. В своем жанре, как пошаговой стратегии, очень даже можно интересно здесь комбинации мутить, крутить, поэтому я бы в нее еще немножко поиграл. Но поиграли, ребятки, вы бы в эту стратегию, пишите пожалуйста свои комментарии. Давайте наберем на это видео хотя бы 250 просмотров и хотя бы 50 лайков, для того, чтобы братишка Scratch продолжал дальше пилить видосики по этой замечательной игрушечке под названием Фонекс, Point или Феникс, Point Постоянно путаю Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся, пока-пока